Hey, what's up? На что можно смотреть вечно? На огонь, воду и, конечно же, как два фрика уничтожают друг друга. Именно так подумал Амиран Сардаров и в 2000-м, году создал Колизей под названием «Битва за хайп», где разные фрики уничтожают друг друга до потеху толпе. А что же нужно для хорошего шоу? Бюджет, зрелищность, а может быть крутой саундтрек? Сейчас я запишу саундтрек для битвы, мать его, за хайп А пока ты можешь поставить свой пушечный лайк Оставить свой пушечный комментарий Ну и конечно же, сделать эту красную, мать его, кнопку серой А мы начинаем Поехали! А для начала я нажимаю на красную кнопку, чтобы активировать режим киборга, который пишет Крутые, мать его, саундтреки Ха, затем я пишу текст <кхм> нет Я пишу Глори Эй, воссап, сделай мне для моего мать его крутого саундтрека! Ха, ну или не так. Кстати, все биты, что звучат у меня в роликах, делают этот крутой чувак. Не забудь чекнуть его биты. Ну что ж, а теперь я покажу, как Глори сделал этот бит. Далее я написал текст, отдал на сведение кому? Ну конечно же Глори, он сделал мне мать его величайший хит. Затем я хотел снять крутой клип, заморочиться, но понял, что до выхода следующего выпуска битвы за хайп остается совсем мало времени, а я хочу просмотров. Поэтому я отправил деловое письмо на все-все аккаунты, которые я знаю. Амирана Сардарова Эдварда Билла отправил на почту WhatsApp, куда только можно, лишь бы мой трек заметили. Затем я скачал все выпуски Битвы за Хайп и попытался сделать что-то действительно эпическое. А что у меня получилось, можешь посмотреть далее. Если тебе понравилось это видео, не забудь подписаться на мой канал Поставить лайк и оставить свой пушечный комментарий Ведь в следующем видео я сделаю что-то еще более крутое А пока, всем учмане, шле-шле Увидимся в следующем видео okay.